Друзья, вот такие вот у нас удобные коромысла для работы с вестибулярным аппаратом либо для работы на растягивание на все четыре стороны. Значит, в комплекте идут два устройства. Вот здесь вот находится специальный упорный подшипник, который позволяет очень мягко крутиться и не создавать трения и сопротивления. Значит, здесь... Специальное покрытие полимерной краской То есть это коромысло можно использовать под дождем, в банях, где часто меняется температура В общем, используют на улице спокойно, без каких-то со временем повреждений. Также на одном из коромысел установлены специальные неопреновые ручки Это для того, чтобы тянуть какой-то груз То есть вы подвешиваете коромысло, допустим, вот тросу, зацепляете его и можете в домашних условиях вот, спокойно тянуть какой-то груз. Значит, здесь у нас в комплекте идут карабины специальные, куда вы можете одевать спокойно манжеты и тянуть уже на все четыре стороны, как говорится. Вот так вот это все легко крутится за счет подшипника и красиво смотрится за счет этих ручек и красивой покраски и нашего логотипа Поехали. И... Всего-то, друзья, нужно два крепления, да. два столба или два дерева. И вот у вас домашняя походная провила.